Экмик – это простой турецкий хлеб, или небольшие хлебцы, напоминающие по форме традиционные булочки. Экмик готовят в печи и подают к столу исключительно в горячем виде, обязательно попробуйте. Приготовим экмик – хлеб. В домашних условиях, этот турецкий хлеб подается к столу горячим. В процессе выпечки хлеб раздувается, как пузырь, внутри образуется пустота, похожая на кармашек. Внутрь принято класть разные мясные или овощные закуски, удачного приготовления. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте необходимые ингредиенты. Засыпьте в глубокую миску муку, по центру сделайте углубление, туда влейте воду, засыпьте дрожжи и соль. Тщательно замесите тесто. Оставьте его тесто в тепле на 30 минут. Вкусняшки, подписавшимся. Теперь нужно нарезать тесто на кусочки. Скатайте тесто в шарики, а каждый шарик раскатайте в лепешку. Смажьте лепешки взбитым яйцом. Присыпьте кунжутом. Выложите каждую лепешку в печь или в духовку. На противень выпекайте до румяной корочки. Температура 220 градусов. В процессе выпечки лепешка начинает расти на глазах, превращаясь в полноценный хлебец. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Продукты и их количество. Далее. Мюка 1 килограмм, Вода 1 600 миллилитров. Дрожжи, 5 грамм. Соль, 20 грамм. Яйца, 2 штуки. Кунжут черный, по вкусу. Количество порций, 10-15. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Жду вас снова.